приветствовать вас на видеоканале бухгалтерские услуги Те, кто заходил на мой сайт то знают что ко мне можно обратиться за услугой ведения бухгалтерского учета вашей организации или ип а также за услугой по обучению ведению бухгалтерскому учету сегодня будет э, второй урок продолжение темы смены генерального директора в программе 1с бухгалтерия 83. На первом уроке рассматривали, как уволить и принять на работу нового гендиректора, то есть как уволить старого директора и принять нового директора, и как внести изменения в программу, чтобы в печатных формах уже везде пропечатывалась фамилия нового генерального директора. А В этом уроке будет рассмотр рассмотрена подача заявления, о смене сертификата электронного ключа для сдачи отчетности в налоговые органы в пенсионный фонд и ФСС. Сейчас я буду это делать в режиме онлайн через удаленное соединение с помощью программы Teamweaver. У меня уже подключено удаленное соединение, поэтому сразу извиняюсь за то, что Картинка будет не на полный экран, потому что монитор у клиента диагональю намного меньше, чем у меня, и поэтому вот чуть-чуть будет меньше. Заходим в программу. Теперь нужно перейти в меню «Отчеты», «Отчетность 1С», «Регламентированные отчеты». Далее здесь, вот в этой строчке, самое последнее нас интересует слово «настройки». И здесь вторая колонка «Отчетность в электронном виде». Первое, то, что нам нужно выбрать заявление на продление 1С отчетности или изменение реквизитов. Выбираем это заявление. Открывается «Помощник». Здесь уже по умолчанию автоматически проставилась галочка в том поле, в котором нам нужно. Это изменение сотрудника владельца сертификата или сведений о нем. Здесь по кнопочке «Сотрудник» по черненькой стрелочке вниз нажимаем один раз и выбираем «Руководитель». Обратите внимание, как только мы выбрали «Руководитель», справа у нас сразу сменился «Руководитель». И стала фамилия нового генерального директора. Дальше самое важное. Нужно выбрать файл паспорта, который вам нужно заранее подготовить. Я нахожу этот заранее подготовленный файлик. Вот он паспорт нового директора. И по кнопочке открыть. Выбираем его в этот документ. Дальше, если вы хотите, чтобы смс-уведомления приходили на новый номер телефона, на ваш или вашего гендиректора, здесь ставим галочку и печатываем номер мобильного телефона, куда будут приходить смс-уведомления. поставить галочку получать смс уведомления на этой закладочке все значит проверяем еще раз что здесь у нас выбран руководитель что здесь появилась фамилия нового генерального директора что здесь у вас подгружен паспорт этого директора здесь при необходимости ставите галочку и Печатываете номер мобильного телефона. И внизу нажимаем по кнопочке Далее. Вот здесь стоит галочка по умолчанию. Подключиться к сервису. Это и до электронные документы оборот. Эту галочку убираем, потому что у нас сейчас стоит совершенно другая задача. И внизу опять по кнопочке переходим далее в следующее окошко. В этом окошке уже программа нам предлагает проверить все имеющиеся сведения. Сначала идут сведения по организации. И далее, обратите внимание, пойдут сведения на нового генерального директора, все его данные. Проверьте внимательно, сверьте с документами, потому что если вы отправите неправильные сведения, это будет ну, очень нехорошо и вам придется по новой переделывать это заявление. Все проверили. И здесь мы нажимаем на, на кнопку «Отправить без подписания». Почему без подписания? Потому что у нас как бы старый гендиректор уже, получается, не может подписывать, а на нового у нас еще нет ключа. Поэтому мы именно вот эту кнопочку выбираем «Отправить без подписания». Так, вот бывает, что выдается ошибка «Электронная почта содержит некорректное сочетания символов». Сейчас будем искать эту ошибку. То есть где-то у нас здесь указан адрес электронный. Необходимо обязательно найти вот все ошибки, если какие-то выдаются, и исправить. Ага, здесь вот, видите, здесь два адреса электронной почты. И, видимо, вот, вот это вот не нравится программе. Сейчас попробую изменить. Так, при нажатии изменения я попала в карточку. Так, адрес, телефон, факс. Вот, попали в карточку предприятия и вот здесь вот адреса электронной почты. Сейчас я оставлю только один адрес. То есть вот программе не понравилось, что здесь указано два адреса электронной почты. Вот с ее точки зрения она это считает некорректным. Так, оставила один адрес. Записать, закрыть. Сейчас попробуем. Так, изменения произошли. Теперь смотрим. Да, вот видим, электронная почта. Остался один адрес. Еще раз пробую нажать внизу на кнопочку «Далее». Сейчас, одну секунду. То есть тут не «Далее», извините, тут не «Далее». На, на этой страничке уже вот то, что я вам говорила. Еще раз попытка отправить без подписания заявления. Нажимаю на кнопку. Так, все теперь успешно. И здесь на этой новой закладке нужно нажать внизу на кнопочку Создать ключ электронной подписи. Здесь как бы автоматически выбирается имя контейнера и папка на диске. Это вот происходит в автоматическом режиме. Ничего здесь я не меняю и нажимаю ОК. Дальше предлагается ввести пароль, новый пароль для сдачи отчетности. Придумываем какой-то пароль, он должен быть, по-моему, более 8 символов. Повторяем пароль еще раз. Нажимаем по кнопочке «Ок» и дальше нам нужно сгенерировать новый ключ. Чтобы произошла генерация, нужно беспорядочно на клавиатуре нажимать различные знаки, цифры, буквы и происходит генерация ключа. Нажимаем на клавиатуре все подряд. Чем быстрее нажимаем, тем быстрее происходит генерация нового ключа. Ключ сгенерировался. Теперь повторяем пароль, который только что мы вносили. Новый пароль. Окей. Так, и что дальше мы видим? Дальше мы видим, что ваше заявление успешно отправлено и принято работу. В общем-то, на этом этапе все. И дальше ждем уже, когда в программе здесь сменится статус, и ваше заявление зарегистрирует в компании 1С. Еще такой маленький момент: что после того, как вы отправили заявление, вам нужно написать и написать письмо и сообщить менеджеру, вашему менеджеру в фирме 1С сведения, то, что у вас поменялся гендиректор и отправить в письме э, скан паспорта гендиректора. Еще я отправила в письме э, листы записи из налоговой инспекции о смене гендиректора. Вот все, что необходимо сделать. И дальше, как правило, эта процедура происходит где-то в течение одного дня, двух. Ну вот мне менеджер наш ответил, что в течение одного дня. На этом все. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что информация была полезной и интересной для вас. Заходите на сайт, и вы будете постоянно узнавать что-нибудь новое из области ведения бухгалтерского учета. Помните, что лучший способ сказать автору спасибо – это подписаться на канал, поставить лайк поделиться видео с друзьями в соцсетях. Всем пока!